Доброго всем! Я Арина Михайловна Ласка, ясновидящая, парапсихолог, родолог, таролог. Даю интервью для газеты «Вечерняя Москва» 4 октября 2022 года. Сегодняшние события, то, что происходит у нас и вообще во всем мире, было давно предсказано. И я в том числе говорила в 2019 году, что назревает война. В 2020 году она должна была, эта ситуация уже вскрыться нарывом, и это должно было решаться. Но тогда по э, определенным законам мироздания этого не случилось, и э, светлые силы, они э, эту ситуацию немножечко отсрочили для того чтобы произошла адаптация там по множественным причинам адаптации но все равно этот нарыв он так или иначе должен был вскрыться и он вскрылся сейчас вот такой вот очень болезненный очень жесткой очень мощной сильной сильным вот таким вот толчком поэтому эти события они уже на тонком плане э, решены и вердикт уже подписан, а в связи с чем, в связи с тем, что человечество деградирует, человечество опустилось и Россия как самая сильная, мощная, духовная держава, э, сейчас будет все это восстанавливать и безусловно, это все восстановится. но время, время, время, время. В очередной раз наша планета, она в опасности. В опасности уничтожения. И это необходимая часть развития для выявления нашего истинного лица, истинного лица каждого. И никто, никто никуда уже не спрячется и не получится сбежать на другую планету. И это сделано как раз таки для того, чтобы каждый показал свое истинное лицо, лицо без масок. А это лицо порой очень страшное, потому что именно сейчас у нас вылезут все пороки. Это лицемерие. Это подлость это алчность это меркантильность это жлобство это ненависть злоба агрессия тупость вранье трусость эти вопли богемы это предательство это самые страшные и потаенные черные стороны нашей души и все события которые будут сейчас происходить у них одна задача проявить вот эту вот порочность проявить эти искажения, эту ржавчину, эту червоточину наших душ, я говорю сейчас э, глобально, глобально, потому что есть различные уровни. Да, события с личностного уровня, они безумные, страшные и невыносимо болезненные. Это смерти близне, близких, близких даже, возможно, и нас самих, это уродство, это пытки и так далее и тому подобное, это расстрел детей, женщин. И все эти события делаются нашими же руками, нашими людьми. А люди ли это или ли не люди? Вот в чем вопрос. Здесь я скажу так: что в любом случае, я, я говорю глобально, я говорю как ясновидящее. для личностного уровня для каждого из, из нас э, это будет жесткие, это будут э, такие выявляющие всю нашу глубину нашей души и пороков э, события и здесь невозможно подготовиться. Здесь невозможно подготовиться. Единственное, к чему я призываю, будет жестко, будет с ремнем, будет прямо по-честному и прям будет по-правде. Я призываю единственное, что если вы находитесь здесь, в этих событиях, в этой системе, проявите свою сильнейшую любовь и благодарность к тому, что вы живете в это время, потому что это опыт бесценный опыт и проявите серьезную любовь и переоценку сделайте своих ценностей на отношение к своим близким, самым близким это Мама и папа, потому что в данном случае, я говорю уже как ясновидящие, как психолог, как парапсихолог, мама и папа, папа — это наш президент, которому мы безусловно доверяем, а мама — это наша родина. И если мама и папа, и если мы в доверии, в нас встроены, то это именно те энергии, именно те структуры, это именно те фигуры, которым мы безусловно доверяем. Все от Бога, все во благо. И они разберутся. И от каждого из вас сейчас, от каждого из нас э, зависит просто действие. Хирурги должны делать свое дело. Собирать по частям тела, целители, психологи собирать по частям и исцелять души люди которые призваны убираться убирать готовить готовить воспитывать воспитывать чистить гладить работать каждый на своем месте должен выполнять то что ему необходимо и тогда земля она как планета она справится благодаря каждому из нас и тому свету который у нас будет зажжен и той душе которая пронесет этот свет, воздастся. Потому что все уже там на тонком плане решено. Сложно, жестко и категорично. Но родители, они знают, как делать все правильно, и все будет сделано так, как должно быть. В итоге все будет хорошо. Если говорить о сроках окончания спецоперации, частичной мобилизации, то это еще продлится длительное время, и это будет с переменными э, моментами, э, мобилизация еще будет э, до, ну в среднем это будет еще и до конца года, и до э, апреля следующего 2023 года, 23-й год на спецоперация там она еще будет проходить где-то до лета. Но Опять же, это во многом будет зависеть от, то, от того, насколько люди будут находиться в осознанности, в понимании сути происходящего и в любви в целом. Либо это будет вот такой вот жесткий, прямо кнут, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, либо как-то менее лояльно, более спокойно мы пройдем. Точнее, более спокойно мы пройдем. Конкретно за диверсиями на том, что происходит в Северном потоке, конечно же, стоит система Соединенных Штатов Америки и их, при, при, как бы мягко сказать, и деструктивных элементов, которые призваны разрушать. Здесь глобальная война. Глобальная война, это даже не то, что мы сейчас имеем, а, то, что мы видим, да, Америку. Здесь глобально идет а, война за планету, за, за, за целую планету нашу. Ну, так. Ядерную войну я вижу. Она может проходить точечно, местечково. Но как представитель высшей цивилизации сил света, я могу сказать, что будем стараться предотвратить это. Будем очень стараться. И а, здесь вот это старание не только от высших сил зависит, это зависит от каждого, от каждого человека, который должен понимать, что есть свет, есть любовь, есть созидание. Это знаете, как э, к суде привели ребенка и который, у которого оказалось две матери. И одна мать говорит, это мой ребенок, а вторая говорит, нет, это мой ребенок. И обе матери взяли за руки этого ребенка и начали его растерзывать в разные стороны. Одна мать кричала, это мой ребенок. А вторая мать говорила, нет, это мой ребенок. И ребенок уже оказался еще чуть-чуть, и он бы был растерзан, но так истинная мать, она отпустила руку и сдалась в кавычках, потому что она мама. И тогда судья вынес решение отдать той матери, которая отпустила руку. И здесь глобальный замысел, глобальный. Поэтому ядерная война зависит от каждого конкретного нашего решения, поступка, мысли. С Богом мы выстоим. Мы сильная, мощная держава. И мы справимся.